А смерть идет, а смерть идет И все вокруг чего-то ждет Под этот снег, под этот трек Она берет разбег Мой самый главный человек взгляни со мной на жизнь и бег он пуст как то о чем молчу и думать не хочу тот кто любовь мою принес похоже был не дед мороз, с кем часто говорю, когда в огонь смотрю А смерть идет, а смерть идет И все мерцает и плывет Хочу за боль в моей судьбе Спасибо спеть тебе А смерть идет, а смерть идет, и все мерцает и плывет. Хочу за боль моей судьбе спасибо спеть тебе. Спасибо спеть тебе.